Вот и легла на стол поэма чернилом залитая тема, и никуда не схранится от мутных пятен на страницах, и только слышны издалека гул, клокотание и клекот, во тьму уходят по перрону Солдаты, сосчитав патроны, и амуницией бренча. Труба умолкла трубача, окликнув а на призывный звук, Сапог казачьих перестук. Среди молений и борений Идут за ними наши тени, Идут, как к пирсу корабли, Как если бы мы сами шли.